Дорогие, в этом видео хотела вам напомнить про трансляции, рассказать о своих планах, какие медитации планирую, спросить у вас, какие бы вы хотели видеть медитации, может быть, мероприятия на моем канале. И еще, конечно, как обычно, как всегда, поблагодарить вас за подписку, за то, что меня поддерживаете, за то, что пишете свои благодарности и делитесь как чем помогают мои медитации. А еще хочу поблагодарить э, тех, кто помогает мне. Например, подписчик Валентина, она нумеролог, музыкант. Она создала мне бесплатную музыку для медитации. Планирую в скором времени ее использовать. Вот. Какие медитации скоро я выложу? Как мы, мы сейчас с вами э, как бы взаимодействуем с энергией Земли, да, весной, энергией небес. Специально я даже создала плейлист, да, чтобы вам было удобно смотреть. Скоро будет третий вариант. Как раз вот, скорее всего, он будет с музыкой Валентины. Еще раз благодарю. Благодарю всех, кто смотрит, кто ставит лайки. Благодарю новых подписчиков. И благодарю тех подписчиков, которые много лет со мной, которые, с которыми я уже познакомилась, и мы стали такими близкими друзьями. Ну, близкими знакомыми, тоже вас благодарю. И всем всем желаю счастья, любви, наполнения и исполнения всех своих желаний, такой легкой дороги, женской дороги. Вот, исполнение своих миссий, исполнение своих предназначений. Просто, наверное, такой легкой счастливой жизни. Но ну, это вот мои пожелания. А Еще одну медитацию как раз я записала в тему, вот сейчас я говорю о женщинах. Она о сексуальности получилась, но ну, мне показалась такая достаточно нежная, интересная. Сказать, что там вот какой-то есть такой ноу-хау, нет, ничего особенного. Может быть, какие-то кусочки, какие-то авторы уже тоже использовали. Но поскольку она касается, да чего-то женского, женские органы у нас одни. Понятно, что многие медитации, они все связаны с нашими женскими органами и тем, кто, к сожалению, ну, по каким-то по каким-то жизненным ситуациям лишился каких-то из женских органов также можно делать потому что часто задают вопросы поэтому сразу я отвечаю вот тем кому нельзя например но ну, там еще буду я говорить в самой медитации сжимать какие-то мышцы ну сейчас у вас может быть беременность или еще какая-то такая другая ситуация то можно просто представлять да, представлять все что Говорится в медитации. Там есть расслабляющая часть. Как-то уже хочется ее смонтировать. Только вчера я сделала ее по таким кусочкам. А предыдущую часть, она будет интересная, необычная. Сначала будет такое краткое содержание. Для тех, кто может быть хочет под свою музыку делать, просто запомнить, что там, зачем идет. Вот. А может быть это просто поможет лучше понимать в медитации, да, что и как делать. Вот это планы на медитацию. И жду ваших каких-то отзывов и ваших пожеланий. Они очень вдохновляют. И поскольку я все-таки человек такой креативный, творческий, ну, для меня было бы очень здорово какую-то тему такой подкинуть. И я запишу медитацию, потом ее смонтирую. Со временем, конечно. Вот. что еще планируется на канале все хочу оформить спонсорство чтобы вы знали спонсорство часть средств забирает сам youtube 30 или 50 процентов сейчас я не вспомню но ну, можно посмотреть да у кого есть свои каналы также нужно платить потом составшихся оставшихся средств налог не резидентом сша это 30 процентов и по моему когда достигает 100 долларов отправляется уже самому непосредственно человеку потом эти средства еще надо перевести на свой счет вот я думаю что не так быстро ко мне я наберу эти 100 долларов наверное но дело даже не в этом и помочь Ютубу это тоже очень здорово да и я где-то участвую в спонсорстве где я часто пользуюсь да вот например по астрологии какими-то каналами вообще youtube это прекрасное какой-то такой островок, да, где можно много всего полезного для себя, целительного. Какие-то открытия сделать. То есть это такая сеть, где еще берегутся и авторские права, и э, наша индивидуальность. Там нельзя увидеть, э, как сказать, если вы подписываетесь, то только по вашему желанию, если у вас открытый профиль. Я ну, не помню, как это можно узнать нельзя узнать кто ставит лайки то есть знаете как какое-то такое бережное уважительное отношение вот к индивиду к индивидуальности к человеку я считаю что это хороший ресурс вот и он заслуживает того чтобы тоже его поддерживать благодарить ну вот этой энергии энергии любви деньги это любовь направленная либо на себя либо на кого-то другого да, недавно я по-моему, да, на встрече была с одним э, человеком э, по расстановкам, очень интересный мужчина. Он написал книгу, и вот как раз в его книге есть такие слова. Э, также он еще занимается давно Оши-медитациями, использует их на своих тренингах, поэтому он не близок. И Оши-ребалансингом, правильно я говорю, наверное, да? Это такой вот психологический массаж, очень интересный, может быть когда-то хотела бы научиться, вообще массажи я делаю. И еще какие новости, конечно это трансляции, могу я трансляции иногда проводить по своему желанию и по вашему желанию, вы пожалуйста помните об этом. И что вы такие же полноправные, как сказать, члены моего канала, и также влияете на него и на самих трансляциях, и заранее, да, и на, на сами медитации, что канал живой, и мы с вами его создаем. Ну, то есть без вас все бы было по-другому, и медитации были бы другие, может быть, вообще бы не было канала. То есть пока есть вы. Есть и канал, и об этом ну, вам необходимо и знать, кто не знал, и помнить. Вот кто забывает. Поэтому пишите может быть, какую-то трансляцию дополнительно по какой-то психологической теме с медитацией можно провести. Я всегда только за. И ближайшая трансляция я хотела бы ее провести вот в это полнолуние, которое будет лунное затмение. Как я поняла, астрологи говорят, что лунное затмение, оно всегда в полнолунии. А, ну, потому что вот так вот светило, движется. Там, я смотрела картинки, видео, но не могу повторить науч, научным языком. <laughs> вот, кому интересно, я думаю, сами эти почитаете. И 26 мая э, хочется сделать именно в это время, где-то с 14 до 15, когда по Москве вот именно будет это полнолуние. Но у нас его не будет видно, поскольку у нас дневное время. Ну а там, где ночь, я думаю, что будет видно. Вот, то есть луна будет полная, но она будет темная. Вот. Ну, кто-то из зрителей, наверное, где-то живет, где увидит. А в этом полнолуние, в принципе, ну, мне кажется, как и в любое полнолуние, когда вот переполняет энергия, а можно отказываться от чего-то лишнего. И все астрологи, многие в один голос говорят, что в это полнолуние особенно нужно отказываться. И какую-то поддержку тоже для нового, для чего-то себе давать. Поэтому мне будет очень важно, если вы напишите тоже свои пожелания к медитации, да, и она будет в потоке. Ну, надеюсь, все получится. Что касается еще как отказываться, ну, можно самими, знаете, простыми такими способами как план себе написать. Очень хорошо вообще всегда писать, потому что, когда мы именно пишем ручкой, это и визуальная такая, и тактильная какая-то работа. И когда мы смотрим, в общем, ну, на, на наш этот вот блокнотик, вот, в этом есть что-то такое кинестетическое. Вслух читаем, это уже аудиально, и так далее, ну, начинает на нас действовать. Можно написать, от чего хочешь отказаться и почему проделать, знаете, для себя такую психологическую работу, потому что за всеми нашими вредными привычками лежит целая история, вот, как еще можно отказаться, еще можно к психологу прийти и разобраться, да, почему действительно это сложилось, почему, например, человек курит, я как-то помогала, да, бросить курить, и мы разобрались, что не просто так, человек, он несколько раз пытался каждый раз, вот были у него такие определенные похожие поводы, это, знаете, тоже как-то похоже на, на такой незавершенный гештальт, когда начинал он курить. Поэтому всегда это очень интересно. И когда вы начинаете писать, подключается немного бессознательная часть, и вы можете писать, писать, писать, и, может быть, какие-то ответы во время придут. Поэтому это очень хорошее упражнение в своем дневнике, блокнотике, написать, от чего хотите отказаться, что действительно уже давно вам не нужно, мешает, разрушает вашу жизнь, разрушает ваше здоровье. Вот. но все это должно быть по желанию действительно если вы сейчас не хотите от, отказываться от сладкого или от чего-то еще вообще слово отказаться конечно звучит достаточно рисковато разрушительно чтобы от чего-то отказаться нужно ну, нужно сначала принять для чего это нужно да вот это мой такой взгляд в общем очень аккуратно с этим вот также очень полезно наверное в это время оставлять старые связи, что касается в отношениях. Хорошая медитация есть у меня. Это омовение, это про расставание. Также она про улучшение на тех, на тех мужчин, которые сейчас есть. Это и мужья, и в отношениях. Вот. И также она и про расставание, когда вы расстались, но вот этот образ мужчины через много лет мешает новым отношениям, вот лучше его отпускать тоже. Эта медитация помогает. То есть в полнолуние можно не отказываться, а отпускать. Да? Вот это слово более такое близкое, более экологичное, и оно неразрушительно. То есть отпускать, именно отпускать старые связи, старые привычки. Вот пришло пришло ноу-хау отпускаем все что нам не нужно и 10 будет наше новолуние солнечным затмением тоже буду проводить трансляцию если какие-то дополнительные хотите трансляции пишите с удовольствием проведу вот постараюсь в то время когда вы хотите со временем у меня нет такого точного времени потому что я стараюсь, ну мне нужна своя такая энергия, настроиться. Кто-то меня назвал потоковой девушкой, ну в общем такая я девушка, да. Следую потокам следую. Я больше сказала, что отклик, да, когда есть отклик, я насильно ничего не буду никаким маркетингом заниматься. Это вот все идет именно от моего внутреннего орг, органа да, от моего органа сердца, вот от внутренней энергии. И поэтому бывает так, что время у меня плавающее. Но ну, тут уже мои такие нюансы. И ну, прошу их, что ли, принять. Таким, так, принять меня такой, какой есть. Я тоже, тоже человек. человеческая. Мы все люди. Вот. Со своими разными моментами. Кто-то их называет плюсы-минусы. Конечно, я как психолог и как... Ведь человек такой душевный не, не скажу что какие то есть плюсы или минусы есть просто особенности да кому-то они не нравятся них в минусы но особенно в социум ему вообще много всего в человеке не нравится можно сказать на 98 ему ничего не нравится поэтому нам с детства и через поколение внушает что мы не должны быть такими или другими и потом нам это очень все тяжело дается расхлебываться с этим вот, совершать какие-то кармические ошибки или что-то еще. Ну и э, как бы инициатива идет от социума. Но с другой стороны в социуме столько преимуществ, столько привилегий, это цивилизация, это общение, поэтому мы тоже должны с ним считаться. Но когда уже какие-то застарелые моменты такие ненужные идут от социума, конечно, от них можно и отказаться, и освободиться. Вот эта вот тема освобождения. Самое замечательное. Как еще, кстати, можно освобождаться? Вы скажете, что это какой-то магический ритуал, но я бы больше назвала его каким-то жизненным, таким естественным, энергетическим, когда мы точно знаем, о чем мы хотим освободиться, пишем на листочке и сжигаем. Кто-то вот рекомендует над, над раковиной, где есть вода. Также можно сделать, но ну, это лично мое мнение. Если где-то у вас есть мангал, где разрешено там костер сжигать, можно там сжечь. И сейчас часто дожди, ни для кого не секрет, и потом водичка также вот смоет вот это все. А почему огонь? Почему энергетика? Как я сказала, да, вот немного раньше в этом видео, что были какие-то действия, которые. Были вытеснены, запрещены нами по каким-то причинам, поэтому у нас появились вредные привычки. Да, может быть, например, не разрешено было любить, или не разрешено было чувствовать себя любимой ну вот я нелюбимая, и возникла привычка к перееданию, допустим. Да? И это подавленные действия огонь вот на мой взгляд он производит такую трансформацию сжигает то от чего мы освобождаемся но ну, например от переедания. он дает возможность выйти тем настоящим чувством огонь это вообще действия да которые были тогда подавлены то есть он отпускает это действие да а водичка она потом снимает вот, э, все такие негативные э, моменты, травматические моменты, да, которые были этим связаны. Она просто э, все, от чего мы освободились, она смывает и уносит под землю, да, где все перерабатывается. Ну вот у меня вот такая вот энергетическая теория по поводу вот этого упражнения. Вот. опять же, у кого отзывается, сделайте это легко, несложно. Еще я помню про страхи так делала разные страхи когда страхи есть по чувствам есть по мыслям а вот есть про опору в жизни про ощущения, можно писать где вы чувствуете этот страх в зависимости от части тела вот если мысли это разум прикладывать вот сюда бумажку и написать этот страх приложить потом сжечь вот страхи тоже от страхов тоже можно отказываться в это Вообще всегда можно от страха отказываться. Но в полнолуние особенно легче отказываться. Вот, и мне кажется, я все-все рассказала. Также предлагаю свою помощь, как я писала в сообществе, на какой-то вот сложный ваш вопрос. Сейчас такое вот время бывает, что эмоции. Ну, по крайней мере, я по себе почувствовала грусть какую-то, еще что-то, какая-то проработка себя такой идет как бы испытание на свою зрелость, на свою духовной зрелость. Если какой-то вопрос сложный у вас, то можно воспользоваться картой уши Почему? Это не просто Таро, да, я не Таролог, это именно вот связано с медитацией, это связано с таким духовным ростом, поэтому всегда это какое-то открытие и это всегда духовный рост картоши. Я расскажу, как с ней можно медитировать, можно письменно, можно онлайн встретиться. Предлагаю. Вот кому нужна помощь, моя поддержка с удовольствием этим способом вам помогу. Всех целую, обнимаю, люблю, желаю счастья, дорогие, мои благодарю за то, что вы есть. И сердечки. Из моего маленького сердца. С любовью, Юлия Сагайтис.